Здравствуйте! С вами опять я, Владимир Чернул, канал «Чем дышит Запорожье». Я, как я и обещал, решил проверить Хортицкие пляжи. Но по дороге на ближайший, это база Днепровского алюминиевого завода, я решил остановиться тут в живописном лесу и посмотреть, а что же мы имеем в лесу на экологически чистой Хортице. Методика осталась старая. Вот он, магнитик чистый, свежий, недавно отмытый. Берем и недалеко, не ходя далеко... Я, наверное, уже не удивлен. Причем в данном случае <связать> это не металл, а это, так скажем, железная руда. Это продукция <связать> <связать> аглофабрики. Причем в огромных количествах. Ну, комментарии будут после. А пока вы видите, что с Хортицей у нас тоже очень большие проблемы. Да... Кортица меня все-таки удивила. Я, как и многие запорожцы, был у власти и стереотипом. Хортица это экологически чистое, святое место. Но оказывается, за запорожсталя нет ничего святого. Да и откуда его взяться? Бандиты никогда не бывают бывшими. Вы только вдумайтесь, 80 тысяч тонн в год выбрасывается в Запорожье, это ахметовская семейка, запорожсталя компания. Произведя в уме несложные арифметические подсчеты, определяем, что это ни много ни мало, а четыре железнодорожных вагонов в день. На наши с вами трусливые и дурные головы. Трусливые, потому что практически безропотно терпим все эти издевательства, а дурные от того, что не понимаем, что конец один. Мучительная смерть не дадут то, что потяжелее и покрупнее, в частности, крупная металлическая пыль, падает на эти самые головы поближе. То, что полегче, афгломерационная пыль, долетает до хортицы, превращая ее в очередную помойку за за Ежедневно. Ежечасно. Думайте о Но мне все-таки удалось найти пару относительно чистых мест на хвостике. О них в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.